Ты заебал я, верблюдь. <coughs> Коли как бежло шукати металл. Без ну. А, блядь, вон алюминиевая проволока. Да. Вот. Вот это? А? Да. Вот не да, блядь. Бля, да. Кривіння. Куди візьми трошки? Ну, В этом допатку. Вот тут, в начале. Сто процентов. Ну, соответственно, первая годка возьму. Блядь, чё ты, блядь? Чё ты, блядь? Какая-то алюминиевая... Это же хуйня. Чё, сейчас? Нет. Давай тут без. Глибока везде Ну-ка. Ну стоп. Це не тут. Не, ану. А? Ну, забри лопату. Вже близько. Човки сигнал? Так. Да. Як на гірзочку. Блядь. Ну, десь на другу сторону висипаю. Лучше. Ну, видишь... Ну, в следующий раз, возьмешь. И все-таки. Блять, ну, дай себе Ну, две кисти забрали забрал, сектор алюминия, ну, в принципе, может, здоровая какая-то болда, блин, там. Або Сюда до Сюда? Да. Чай лучше. Кидай. Ну и кидай, забрила патруна. Вот ну, так и кто. Кто-то мог, блядь. А ну давайте глибоко крупные. Ох, блядь. Что там? Ого, бля! О. Делай на двое, может. Слушай, интересно все-таки, что там? Тут. Ну... Вот гильзочка. Есть? Yeah. Да. Вот. Гобана. Mm -hmm. Гильзочка. Я, по-моему, ее вкопалку. Лопатой ее все текешь. Понял? Ну, да, так их приблизительно ожидалось. Заранее? Ну, то окислилось. Mm -hmm. Еще боли менее. Немецкое стопудово, как тогда были. Убираем. Mm -hmm. Убираем. Mm -hmm.